Для вас, мои дорогие водолеи, лучше всего придумать для себя какой-то необычный образ. Если в праздничную ночь состоится маскарадная вечеринка, вообще будет идеально. Ну а если нет, выделиться нужно, и здесь есть абсолютное решение для вас. Общая идея может быть любой, даже самой тривиальной. Но дополнить ее можно интересными аксессуарами. Это может быть все, что угодно, талисманы, рисунки, все, что вам придет в голову, будет эксклюзивным продолжением вечером. И прекрасным украшением может стать необычная прическа, может быть даже с какими-то интересными заколками. И, пожалуйста, помните, что можно добиться интересной трансформации при помощи контактных линз, которые меняют свой цвет или даже облик глаз.